В этой части мы сделаем небольшой обзор теории сетей. Также это будет обзор структуры нашего курса и материала, который будет представлен. Как следует из названия, теория сетей – это по сути изучение сетей. Мы пытаемся создать модели для анализа. Для того, чтобы это сделать, первое, что нам понадобится, это какой-то формальный язык. Таким формальным языком стала теория графов. Подробнее о теории графов будет рассказано в следующей части, однако это относительно новая область математики, которая дает нам что-то вроде стандартизованного языка, позволяющего описывать сети, а также измерять их структуру и свойства. Получив распоряжение такой базовый словарь, можно начать анализировать некую сеть, уже в терминах того, какие ее свойства и особенности должны быть нам интересны на самом деле. Мы хотим знать, какие узлы есть в этой сети и какие их свойства наиболее важны для нас. Например, в компьютерных сетях нас может совершенно не интересовать то, кто именно владеет отдельными компьютерами и каналами связи. Но зато интересно будет узнать производительность этих компьютеров и пропускную способность каналов. Поэтому мы для начала всегда должны определить, какая именно информация о сети нас интересует. Так как при моделировании мы будем заострять внимание на одних аспектах, в то же время исключая другие. Есть много различной информации, которую мы можем захотеть получить как для отдельных элементов, так и для связей между ними. Например, можно задаться вопросом, равноценны ли эти связи. То есть можем ли мы приписать каждой какую-либо величину. Компьютерные сети можно приписать каждому каналу пропускную способность в мегабитах в секунду. А вот в случае с социальными сетями, все может быть не настолько просто. В них связи выражаются в отношениях дружбы или родства, к примеру. Можно заинтересоваться еще и тем, являются ли связи двунаправленными или же односторонними. Другая группа вопросов, которая нам интересна, заключается в том, насколько связаны эти отдельные узлы и насколько они центральны в рамках всей сети. Другая большая группа вопросов относится к общей структуре сетей, так как сети определяются и тем, что происходит на локальном уровне, то есть тем, насколько они центральны или связаны, но еще и тем, что происходит на глобальном уровне, так как характер и динамика сети на глобальном уровне оказывает влияние на поведение элементов на локальном уровне. Вот основные вопросы, которые мы будем задавать по поводу общей структуры сети. Во-первых, насколько она связана. Есть ли связи между всеми частями или некоторые из них отрезаны и отделены от других. Какова плотность связи? Если сравнить разрозненную группу людей с автобусной остановки с группой близких друзей, то можно увидеть, что плотность этих связей будет разительно отличаться. Каковы модели кластеризации внутри сети? Мы наблюдаем много небольших групп или всего несколько больших. Это те типы характеристик, которые определяют общий состав структуры сети. Следующий ключевой вопрос, который нас интересует, заключается в том, что произойдет, если мы попытаемся изменить одно из этих свойств, увеличив или уменьшив его значение. Как это отразится на общей структуре системы? Мы обсудим это в одной из следующих частей. Число возможных способов, которыми можно связать даже очень небольшое число элементов, растет чрезвычайно быстро. И, конечно, существует множество различных сетевых структур. Возможно, мы даже не сможем перечислить их все, однако мы можем попытаться определить некоторые фундаментально отличные друг от друга типы и модели сетей. Первый тип сетей, которые исследователи начали изучать, это так называемые случайные сети. Изучение созданных случайным образом сетей дало нам важное понимание о том, что большинство сетей не являются случайными. Они создаются и зачастую определяются правилами, в соответствии с которыми элементы выстраивают связи с другими элементами внутри сети. Иногда сети определенным образом проектируются сверху вниз, как, например, компьютерная сеть предприятия, которую системные администраторы намеренно проектируют тем или иным образом. Однако многие сети, которые можно наблюдать рядом с нами, на самом деле совсем не такие. Во многих сетях, таких как рынки товаров, логистические сети, дружеские отношения, террористические сети, пищевые цепочки в экосистемах и так далее, вся общая структура возникает из правил взаимодействия и самих взаимодействий на локальном уровне. Когда мы начинаем понимать эти правила, у нас появляется возможность разобраться в различных типах сетей, которые образуются на их основе. Следующий набор вопросов, которые мы можем задать про устройство сети, относится к тому, как что-либо распространяется или передается внутри сети. Это называется диффузией. Если мы хотим исследовать вспышку заболевания в каком-либо регионе, то нужно попытаться понять то, как она распространяется, и какие типы сетевых структур приводят к ускорению, а какие к замедлению ее распространения. Также можно заинтересоваться тем, изменение каких параметров на это влияет. Иногда диффузия это хорошо, а иногда не очень. И в таких обстоятельствах мы будем говорить о том, как и препятствовать, чтобы предотвратить распространение катастрофы. Это естественным образом приводит нас к обсуждению устойчивости и хрупкости сетей. Насколько уязвима наша сеть, как к случайным, так и к спланированным атакам. Наконец то, как сети изменяются с течением времени, дает нам еще один набор вопросов, связанных с анализируемыми сетями. Как формируется сеть элементов, складывающаяся, например, в политический режим? Какие механизмы служат для удержания ее элементов вместе и когда она распадется? Мы обсудим жизненный цикл сетей в последней части, посвященной сетевой динамике. Эти довольно широкие вопросы создают четыре раздела нашего курса, которые должны покрывать большую часть того, что нам хочется знать о сетях.